Россия Понял? Россия. заселилась как беженцы с призывным возрастом Да. вот люди, посмотрите там бегут от войны россияне или свинорусы как вас называют я в рот ебали не не а ты я пидорша. Сама пидорша. же нахуй, я же нахуй, я же нахуй, я же нахуй, я ты я же нахуй, я же нахуй, я же понял? Если ты не я то нахуй, я же нахуй, я нахуй, я же нахуй, я же я же нахуй, нахуй, нахуй, Uma coisa mais É da sugadar e da Что хочешь, правда? Не,